Мы Пока я же о том.. А, да. вот здесь ветра нет. Мы прям на этом месте, а вот под... здесь ветер есть. Вот здесь вот. как раз для Монгалашки я не сгорел. Вообще класс пещера. Нифига себе, вообще пещера. Какие-то сети тут. Ой, а... офигеть, тут наверху, что творится. А? Смотри тут наверху какой камнепад. Блин. Стрем наш. Там еще классно. Здесь вообще. А? Может здесь? Там еще круче. Ты вообще в кинке можно, да. да. да. Вообще, вот в бери, располагайся. Он миди, да. А дальше? Вообще смотри такое. Судья, да? Все, пойдем, слышишь? Умеряется разбег Положки, дали. Дали на колечки, да? Положи На да? Нет, они мизинец. Меня... А, тебе на мизинец? Все, все, они напьякивают. Ну, я по ложечку на Не, Пап, три кольца. Золотые. Не потеряй. Ну папа, ну что ты делаешь? Да, зачем? Ну папа, ну я тебе концерт, зачем, Да, папа! Я, же я зажал. Да, ну, ну, Папа, Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. первое да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. И в гулять дар свет, обожаю я себя и наши лета. Я, я, я, я, я, я, каменистый берег с голубой волной, песни под гитару под луной. Рука в руке и сто тысяч слов Среди ароматов луговых цветов Акуни со мной в глубинку мечты И сожги в прошлое все масты Кинь монетку, чтобы вернуться вновь В наше лето пылкую Было время, те веселые дни, <связывая> Когда делали вид, <связывая> что мы влюблены, <связывая> Когда в наших глазах горели огни, Курортные романы не запрещены, эй!